Привет! Сегодня я буду говорить об агрессии, и как обычно, как думают некоторые зрительницы моего канала, я буду выгораживать мужчин, и поэтому речь пойдет о женской агрессии после расставания, которая точно не приведет вас к желаемому результату и даже помешает построить гармоничные отношения с новым мужчиной. Посмотрев этот ролик до конца, вы поймете бессмысленность своих негативных эмоций и их пагубные последствия. И еще, если вы заметили, я вообще редко высказываюсь в своих оценках по поводу мужчин. И это не потому, что я считаю, что мужчина всегда прав, а потому, что если вы приходите ко мне, чтобы улучшить свою жизнь и отношения, то не имеет значения, кто и с какими качествами находится на той стороне. Мы не можем менять окружающий мир и других людей, а можем изменить только себя и свое отношение к происходящему. Поэтому тратить силы и время на то, чтобы оценивать вашего бывшего, бессмысленно, хотя некоторые женщины продолжают делать это годами после расставания. Важно сместить фокус внимания на себя и свои изменения. Если у вас появятся вопросы на эту тему или касательно вашей ситуации, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Все о том, как вернуть мужчину Дмитрий Норман В комментариях к своим видео, как и ожидалось, встречаются агрессивные, нецензурные сообщения о том, что раз ушел, так и пошел бы он, с проявлением явного неуважения и ненависти не только к своему бывшему но и ко всем остальным мужчинам, и даже иногда лично ко мне. И если бы я действовал так же недальновидно, как авторы этих сообщений, я бы просто удалял их и еще бы и блокировал. И казалось бы, это же самый простой и эффективный способ защитить всех от этой грязи. Но что касается отношений, да и жизни в целом, понятие «как проще» вовсе не означает эффективнее. И когда я реагирую на эти комментарии, не отвечая агрессией, и когда я могу посвятить больше времени своего понимания конкретному человеку, в результате мы всегда приходим к тому, что женщина просто хотела выразить свою боль, но она не знала другого способа как это сделать, кроме тех самых оскорблений. И благодаря тому, что у меня хватает сил не реагировать на эту ненависть, мне удается их понять и помочь. Такому взгляду на жизнь, отношения и расставания я пытаюсь научить вас. И тогда вы сможете понять, что ваш бывший сделал вам больно не потому, что сволочик обид, а потому, что он так же, как и вы, хотел быть счастливым, но не знал, как им стать, внутри ваших отношений. Хочу проинформировать вас, что такие чувства, как злость, ненависть, обида, очень сильно связывают людей, делая именно вас несвободными от того, кому вы испытываете это чувство. Именно из-за этой связи некоторые годами могут вспоминать того козла, который их предал. И именно через эти чувства ваша энергия уходит к ним. И именно из-за них ваша память возвращает вас в самые болезненные моменты. А вот благодарность, любовь и смирение наоборот наполняют вас. Как думаете, кто себя лучше чувствует? Тот, кто ненавидит всех вокруг или тот, кто любит окружающих и испытывает чувство благодарности к ним? Ну и еще одна очень немаловажная деталь. Пока вы ненавидите своего предыдущего мужчину, вы не найдете себе нового, с кем могли бы построить гармоничные отношения. Так как всегда будете искать того, кому подсознательно будете пытаться отомстить или наоборот жить с постоянным страхом, что он может поступить так же. Доказательством этого служат комментарии в стиле Муж ушел счастливо с другим, который лучше его, моложе, красивее, сильнее, успешнее. Бывший кусает локти, обзавидовался, умоляет вернуться и тому подобное. Но конечно же в более грубых формах, которые я не могу позволить озвучить публично. И такие комментарии, а их достаточно на канале, и обнажают ту самую связь, которая до сих пор есть с этим ужасным бывшим. Ведь если бы женщина действительно нашла идеального мужчину, она бы не тратила время на такие сомнительные каналы, а заняла, занималась бы заботой о нем, доме и детях. А если так важно высказаться, какой же ужасный был бывший мужчина и какой прекрасный новый, значит что-то здесь не так. Ведь счастье любит тишину. Знаете, по моему опыту, те женщины, которые обращаются ко мне за помощью, практически уже не настроены агрессивно к своим мужчинам. Более того, чем больше женщина искренне вкладывалась в эти отношения, просто потому что ей нравилось заботиться о любимом человеке, тем меньше злости и ненависти у нее к мужчине, который не оценил это и ушел. И это показатель слабой любовной зависимости. Или, в принципе, ее отсутствие. В таких случаях женщины достаточно быстро приходят в норму и достигают желаемого результата. Если же у вас много ненависти и обиды в стороны мужчины, это говорит о том, что вы очень многое от него ожидали. Возможно, и делали тоже много, но с главной целью – обладать ему вечно. А можем ли мы, в принципе, обладать человеком? Кроме того, я абсолютно уверен, если после того, как мужчина ушел, вы позволяете себе такие высказывания, вы точно не были ангелом в этих отношениях. Знаете почему? Потому что ангелы, даже когда их бросают, остаются ангелами, они превращаются в бесов. До встречи!